Еще раз добрый день. Добрый день всем присутствующим в зале. И я так понимаю, что нас тоже там и дети слышат. И с ними хочу поздороваться. Мы встречались последний раз в рабочей обстановке. Это было уже месяца три назад И Очень приятно, что сегодня мы имеем возможность. Ну, это тоже рабочее, я считаю, но тем не менее это поведение такого большого все-таки этапа на вашей, прежде всего, вашей работе. Года полтора, примерно тому назад, был открыт основной президентский сайт. Взрослый, так скажем. А вот сейчас мы подошли к открытию детского сайта в интернете. Думаю, что это очень полезное дело. Во всяком случае, надеюсь на это, посмотрим, как основная наша с вами аудитория на это отреагирует. и Представляется, что даже сегодня мы сможем первую реакцию получить, но мне почему-то кажется, что эта работа будет очень полезной, и очень бы хотелось, чтобы она была интересной для детской аудитории. Это вот э, все, что мне хотелось сказать в начале, и, может быть, ну, или вот так по кругу пойдем, или так, как вам удобнее, я бы попросил вас тоже высказаться, обменяться впечатлениями о ходе работы и э, подвести как бы итоги этой совместной нашей деятельности. Что говорить? Конечно, они будут решать, удалась нам работа или не удалась, но большая она была, большая, сложная. Что-то получилось, что-то, наверное, не получилось, и я думаю, что получится в дальнейшем, он будет расти как снежный ком, я надеюсь, этот сайт. крайней мере, мне разработчики обещали, что все, над чем мы с вами сидели, обсуждали, и что еще пока сюда не вошло, оно сюда обязательно войдет. А вот будем ждать реакции. На мой взгляд, это большой успех, то, что сайт выходит в свет. Плюс даже сначала были небольшие разногласия по такому нравственному, различному характеру между командой разработчиков и одним из авторов Григорий Остров. Вот, мы просто считали, что главный сайт страны не место для временных советов. И спасибо вам, Владимир Владимирович, что нашли такую возможность найти компромисс и Григорий написал полезные советы, вот. Кроме я того... — не понял, о чем идет речь, но не предлагали вредные советы в нет, так, такого и не было. Ну, — Ряд э, текстов были исправлены, но тем не менее, я хочу сказать, что есть еще исторические разделы, из которых, как из зерна, вырос сайт, вот. Для привлечения, для разработки исторических разделов разделов привлекалось большое количество специалистов, историков, лингвистов, медиков. Был разработан специальный шрифт, для, удобно для, так сказать, Просмотра этого сайта. Вот, есть интересные персонаж. В общем, хочется всех поздравить. Всем большое спасибо. Вам прежде всего всех поздравить с запуском этого сайта. И будем надеяться, что он будет продолжаться, будет конечно, развиваться, как он на основе традиционного, отечественного, такой символики, государственной символики России. Спасибо. У кого есть? еще? Ну, я бы сказал, что нам бы, Владимир Владимирович, хотелось посчитать вас своим коллегой в работе над сайтом и соавтором. Ну, не потому, что вы только вот отвечали на вопросы, многочисленные в анкетах. Вот. Нам кажется, что вы серьезно исправили и направили ряд ключевых разделов сайта. Вот. В частности, правили тексты Григория. Да? Вот. И сайт от этого только выиграл, как нам кажется. Работа стала более взвешенной. Вот. В частности, на, нашей, на одной из наших встреч много говорилось в текстах о том, что э, есть право детей, права граждан, и ничего не говорилось об обязанностях И если об этом дошла речь, нам кажется, что это очень важно, что это появилось на сайте, но не менее важно, чем то количество графики, анимации, которые присутствуют на сайте, и весело запоминающиеся персонажи. Нам очень приятно, что вы несли такой правку. Спасибо вам большое. Спасибо. Надеюсь, что это было, что это было положительное, положительное. Пожалуйста, Виталий. Со своей точки зрения хочу сказать, что программа на сайт сделана на самом высоком уровне поскольку я отвечаю за эту области, Мы пытались его богато наполнить анимацией для того, чтобы детям было интересно, я думаю, они по достоинству это оценят. Но мне бы, наверное, хотелось, чтобы знакомство школьников начиналось именно с этого сайта, потому что здесь действительно есть что посмотреть, и это интересно, красиво. Ну, знакомство с интернетом начиналось именно с этого сайта, потому сайт действительно того стоит. Ну, мне тоже кажется, что наш проект он получился, что его можно назвать удачным, что большинству ребят, школьников он понравится. Вот, и хочу отметить, благодаря чему мы получили такой результат. То есть, с самого начала мы придерживались двух стратегических направлений. Во-первых, мы придерживались традиционных нравственных ценностей, простых понятия, как любовь к родине, уважение к близкому и так далее. Вот. И, во-вторых, использовали передовые, последние достиж достижения в области мультимедийных технологий. И вот благодаря вот этому синтезу вот, мы получили такой довольно интересный сайт, который, в принципе, в интернете ничего подумал, не существует на сегодняшний день. Давайте спросим у ребят. У нас есть возможность поговорить наверное, с ними напрямую из Ярославля. Послушаем их оценки. Это будут первые оценки пользователей этого сайта. Ребята, вы нас слышите? Ярославль. Да. Здравствуйте, Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас была возможность you know, познакомиться с этим сайтом? Я так понимаю, что вы уже там немножко побродили по сайту. Какие впечатления у вас? Что вам понравилось, что не понравилось? Что понравилось больше, что меньше? Почему? И какие есть у вас вопросы к тем, кто этот сайт создавал? Они здесь вот вместе со мной в студии в Кремле. Сайт интересный, красный. А какие как, какие разделы понравились больше всего? Да, а можно, чтобы кто-нибудь ответил один? Загадки а, загадки Кремля. Понятно. Вы уже поиграли? Да. Далеко не Далеко не уплыли. Какие вопросы есть у вас к нам, ребята? Еще раз. А ваши рождения видели этот цвет? Думаю, что пока нет. А можно как бы, мне это не можно вам задать не поставить вопрос, а просто вопрос как бы лично. Чем вы хотели стать, когда вы были маленькие? Это менялось в зависимости от моего возраста. Я и летчиком хотел быть, и моряком, и много было всяких желаний, и все это менялось в зависимости от того, как складывалась моя жизнь и с чем я знакомился. Кстати говоря, вот в связи с этим хотел бы сказать, что компьютер – это, конечно, очень удобное, современное средство массовой информации, и… Им, конечно, нужно уметь пользоваться, и обязательно нужно им пользоваться, но все-таки ни один компьютер не заменит и хорошую книгу, не заменит общение с интересным человеком, и со сверстником, и с более старшими по возрасту людьми. Поэтому я очень бы хотел, чтобы это был для вас компьютер и вот этот сайт, которым вы сейчас пользуетесь, чтобы это было все-таки средством прежде всего, средством для того, чтобы жить в обществе, общаться с людьми, заводить друзей, помогать им и быть полноценными гражданами нашей страны. Мне очень приятно вас видеть. Я хочу задать вопрос не по сайту, а просто по личной жизни. Вы за скольки лет начали заниматься спортом? Наверное, лет с 12 я начал заниматься систематически. Начало, сначала боксом, потом борьбой. Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, пожалуйста если по кистике можно воспринимать Ваше мнение на сайте, некоторые точки зрения не соотношались с Вашими, это как это можно воспринять? Нормально надо воспринимать. Не может быть полного единства мнений по всем вопросам. У каждого человека есть свое собственное мнение. И это... Вот, сайте, да, в сайте, кстати говоря, вот мне коллега подсказывает слева от меня, в сайте это сказано, это абсолютно нормально, естественно, и больше того, так и должно быть, только так и должно быть, и в результате обсуждения разных точек зрения можно найти наиболее оптимальные решения по любому вопросу. А вот что вам больше всего понравилось ну. из того, что вы успели посмотреть на да, информационно хорошо, хорошо наполненный э, раздел. Мне самому было интересно посмотреть это, когда коллеги подготовили его было интересно, потому что в Ярославле есть своя Красная площадь, свой Кремль, и их площадь, своя, то, что Кремль стал белокаменный, называется именно Красная площадь. Вот, может быть, поэтому они как бы все полезли на Кремль, на Красную площадь и смотрят, потому что у есть с чем сравнивать. Ну, да, да. А давайте спросим у ребят, заглядывали они в главные разделы. Вопросы про президента, президентский урок. Да, и так. Узнали вы, есть ли у президента любимчики? Вы выяснили, кто платит президенту зарплату? А теперь знаете, есть ли у президента чаши терпения? Да, и, и, и. Я надеюсь, что этот сайт будет вам каждый день приносить сюрпризы, и вам еще много-много интересного, что предстоит там увидеть. Да, да, пожалуйста. Здравствуйте. Да, конечно, конечно. Я отвечал, конечно, сам, и больше того, мы вот с присутствующими здесь коллегами, которые в течение года готовили его, и считаю, что подошли к этому очень серьезно, творчески, и в спорах многие вещи рождались, я принимал тоже участие в этом. И мне очень приятно, я хочу их поблагодарить сегодня здесь за то, что они учли и мое мнение по некоторым вопросам. Что касается тех проблем, которые были, и вопросов, которые были обращены непосредственно ко мне, то, конечно, я на них отвечал сам. Пожалуйста, погромче говори, пожалуйста. Владимир Владимирович, мне бы хотелось еще почему нет такого на сайте отдела, как... Ваши столицы годы. Мне бы очень было бы интересно посмотреть Ваши ваши Мы Да, вы знаете, я думаю, что это небольшая тайна. Собственно говоря, тайны вообще никакой нет. Ее уже давно вскрыли. Нашли уже и мои дневники. Уже они публикованы были в разных местах. Поэтому, если они не появились на, на сайте, то мы не считали, что это первостепенной важности информации. Нам бы хотелось в начале все-таки, в начале пути этого сайта, наполнить его содержанием по основным вопросам жизнедеятельности нашего государства, по основным проблемам, связанным с устройством нашего государства, причем сделать это доходчивым языком для людей вашего возраста. И сделать это такими средствами, которые привлекали бы ваше внимание. Вот если нам это удалось, то мы были бы очень рады. И хотелось бы услышать ваши оценки. Как вы считаете, удалось ли это? Вызывает интерес то, что интерес вызывает то, что вы видите в разделах, по самим названиям раздела. Вызывает ли интерес и повышается ли этот интерес в зависимости от исполнения? Как вы оцениваете исполнение вот этих сайтов? Анимационное исполнение, технологическое исполнение? Спасибо. Это значит, что можно еще сделать лучше, можно работать дальше. Мы, думаю, поступим правильно, если подумаем над тем, чтобы привлекать все больше и больше специалистов, которые работают над этим сайтом, и ученых, историков, и представителей других отраслей знания, может быть сделать типа совета вот этого детского президентского сайта, имея в виду учет и мнение аудитории, той аудитории, которая, которая должна пользоваться этой информацией. Создадим детский президентский совет. Правильно. И что, что еще раз? Пусть Пусть Наверное, в этот период времени меня очень редко фотографируют. Очень хорошо работает президент. Но тем не менее, с, с периода времени, когда я работал в органах безопасности, такие фотографии есть, и они тоже были опубликованы. Но можно разместить их на сайте. Повторяю, я вообще, честно говоря, не думаю, что все, что связано с моей личностью, должно занимать первое место на этом сайте. Все-таки первое место должно занимать Должна занимать информация, связанная с устройством нашего государства, с правами и обязанностями наших граждан, с вашими правами и обязанностями. Цель сайта – помочь молодым гражданам нашей страны разобраться в государственном устройстве России и помочь ориентироваться в жизни, помочь сделать правильный выбор в будущем и в профессии, и в в своем пози позиционировании, что ли, в обществе, вот, собственно говоря, основная цель, а не пропаганда личности самого президента. Кстати, у нас там есть исторические разделы в которых власть подается как очень ответственный и важный орган управления, и ребенок как бы с властью проходят а, те решения, Ставит перед теми проблемами, которые стоят перед государством. И детям как бы объясняется, что власть она решает важные проблемы, да? и ребенок пытается вместе с властью решить эти проблемы. То есть для детей помладше они как бы объясняются как бы он... погружаются в погружаются в, в, в, в, в, да. в этот процесс. Да. То есть ребенок как бы ставится на место правителя э, первого века русской истории и принимает решение. То есть мы доносим, что власть, она э, действительно все большую ответственность перед народом за судьбу государства вот. и действительно наверное детей этому может многому научить и объяснить устройство государства и, несомненно научить детей относиться к власти с уважением но в сайте особенно в президентском уроке еще и есть разделы о том как бороться с любовью к власти это вот тоже очень серьезный вопрос ну нам понравилась идея я так думаю про такое создание совета вот это вот сейчас это вот назвали. Вот я думаю, что действительно это случится, да, и будет совет из профессионалов, историков, лингвистов там, и будет вот тогда лучше работать сайт. А давайте, это спросим, это давайте спросим у аудитории, которая находится сейчас в Ярославле, чего бы вы хотели увидеть на этом сайте дополнительно, кроме ну, того, что там работать. уже есть? А времени, У меня есть предложение. У меня есть предложение. Вы пожалуйста сформулируйте свои, свои мысли по этому поводу, сформулируйте свои идеи, и мы решим, каким образом они могут быть доведены до тех людей, которые занимаются этим сайтом. Формируют этот сайт, формируют информацию. И это, эти идеи, безусловно, будут востребованы, и они будут учитываться нами, в том числе и в рамках того совета детского сайта президентского, о котором я только что сказал выше, будут учиться, учитываться нами в будущем в работе над этим сайтом. Таким образом, вы можете стать непосредственными участниками этой совместной работы. Я уверен, что мы эту работу продолжим, она будет продолжаться, и в ближайшее время вы сможете этим воспользоваться. Поблагодарим, наверное, нашу аудиторию в Ярославле. Ребята, спасибо вам большое за участие. Формируйте ваши мысли, ваши предложения, мы их постараемся учесть. Обязательно. Очень очень ждем здоровье. и реализуем. И надеюсь, что вы будете активными участниками, активными пользователями этого сайта. Спасибо вам большое. Всего, Всего доброго. До свидания. До свидания. Будем ждать Спасибо. спасибо. Я действительно. Готов к продолжению совместной работы. Мне кажется, что было это интересно. И, в общем, во всяком случае очень полезно. Так что э, при очередном каком-то этапе, когда возникнет необходимость моего прямого участия, пожалуйста, я вашему распоряжению. Будем встречаться. Ну, и спасибо. спасибо. Спасибо Всего хорошего, ребят.